Как поставить вакцину, тот зверь бы плачет, Потому что детину сел домой по пути. Выходи из нее, человек дорогой, И омойся от ледяной водой. Выйди из нее, рот мой, станьте с нее спиной, Приглашай ее бой, Приглашай ее на бой. Ты не победишь путь, давно Бог сам стоит Ради тех, кто с тобой приглашаю ее на бой. Прими Христа, Он выведет на чистую дорогу, Не бойся зла, Оно не будет через чур сурово. Твори добро, Остерегайся под косовки фактов, Так суждено, Мы начинаем эту жизнь за тактой. Освободил меня, когда забрил в солдата. С тех пор прошло три дня, как я живу без даты. Ты сложен первый день, второй и третий тоже, Но все же по день от дня моложе, косой часов мне легче. И чем сложнее, тем круче, Чем круче, тем смелее, Чем круче, тем добрей. Я чувствую могуче, Ты думаешь, что блеф, И движется по кругу, А мне приходит лев, и Ордан к другу. И Ардан за друга Твоим мо вечной песни Об Альфа и Омега. Мы в церковь пройти вместе. И в церкви век, вести. Которую вам не продать не украсть, Которую вам никогда не попасть, голки, только В иголки. Только впалить, как и ловки, И тост каждым годом Все меньше осколки. А скал не тот, и пика тонка. Ты можешь все против креста Грефы и путины, Мы ждем новых мономахов, взгляните и будьте ими, в наших глазах нет страха. Стрегите овцу, та уронит слезу. Урона в ней нет и жертвы отцу. Божья рака, для кого анекдот? А кому подпорье? Только вот тот не живет, чья жена не плачет от горя. Память у тебя Живите секунды. Для всех, кто включает, предложим совет. Забудьте про время, которого нет. Живите секунды и той со Христом. Пусть пастор нам скажет, куда мы идем. И если вам плохо, здесь тот же секрет. Будет длиться секунду, коль времени нет.